Итак, мы начинаем с вами занятие ЕГЭ. Мы будем заниматься с учетом кодификатора, который дается ФИПИ на сайте. И я надеюсь, что мы с вами успешно будем учиться и многое успеем сделать. Первое задание сегодня мы будем выполнять без всякого номера. Просто задание по фразеологии. Одно из заданий ЕГЭ обязательно будет включать в себя вопрос по фразеологизмам. Вот почему я решила начать с веселого и простого. И сегодня мы попробуем с вами выполнить задание, в котором нам предлагают выбрать из пары фразеологизмов по смыслу два фразеологизма, которые противоположны по лексическому значению. Итак, давайте мы прочитаем. «Кот наплакал» – это значит «очень мало», а «куры не клюют» – наоборот, «очень много». Эти два фразеологизма явно противоположны по лексическому значению. Давайте посмотрим остальные. Под буквой «б» «хоть отбавляй» – это «много», а через край это очень много. В хоть шаром по совсем ничего нет. В доме шаром по ничего нет. Яблоко негде упасть. Наоборот, очень много народу, когда, да? Итак, какие пары фразлогизмов являются антонимами? Мы заметили, что антонимичными мы ощущаем ответ А и ответ В. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Я надеюсь, что это занятие будет хоть чем-то полезным. И мы продолжим в следующий раз.